мы встретимся и поделимся своими успехами, сложностями, каким-то, может быть, опытом по внесению еврейских празднований в свои семьи, да? как у вас, что у вас было интересно, чем бы вы хотели поделиться, прям буквально по, по полминутке, по минутке, быстренько, не стесняемся, легко, да, говорится, микрофон включаем и говорим. Все сразу-таки стали стеснительны. Давай, давай да. я расскажу. А, давай. Давай. А, да, действительно, Ирочка, добрый вечер всем, девочки. Я не, не могу, к сожалению, видеть на экране почему-то всех, у меня только три человека. Вот, но, тем не менее, я просмотрела. Всем добрый вечер, очень рада снова встрече. Действительно, время пролетело очень быстро. За это время мы успели, отпраздновать да, наш такой основной праздник, день рождения нашего народа, это Песа. Делились своими эмоциями, рецептами, фотографиями зажения, в общем, все, что можно было поделиться, поделились. Ну, вот, собственно говоря, Песах пока что был основным, да, что... Нас отделяла от нашей встречи на семинаре до сегодняшнего вебинара. Все замечательно. Конечно, были шабаты, подготовка. Все, прошло. Все идет своим чередом. Жизнь идет. Мы тоже вместе с жизнью продолжаем жить. То есть идем, развиваемся, учимся, делаем что-то. Ну, то, может быть, что-то хотелось бы более... Кому-то, чтобы кто-то из нас выкладывал больше информации, делился своими эмоциями, впечатлениями. Писал в группе больше, в Фейсбуке, в нашей группе, в WhatsApp. Но вообще впечатление, и ощущение, что вот то, что мы соединились, да, встретились и создали такой, стали участницами такого замечательного проекта, очень греет душу и э, в перспективе э, на дальнейшее развитие э, очень хочется э, знакомств, вот эти вот продления, углубления э, и такой близости, вот мне лично хочется. Спасибо большое, Михаль. да, согласна с тобой, это очень важно, а, во-первых, мы все... Из разных стран, да, из разных общин, и где бы мы еще не встретились, как только на таком семинаре. И теперь у нас есть возможность наши связи углубить и закрепить, да, и делиться опытом своим не только в плане проекта, но и в разных других жизненных ситуациях. Спасибо. Еще кто-нибудь, минутка. Александр, добрый вечер, да, получили. Кто-нибудь чем-то хочет поделиться? Давайте я поделюсь, потому что тоже э, Песах прошел у нас э, семейный, вот и что мне хочется отметить, это как бы наша такая небольшая победа. У нас глава семейства, наш дедушка, который коммунист, который, э, как бы традиции, он, конечно, всегда знал и позиционировал себя как еврея, но, например, э, то, что с внучкой вместе сказал Кедуш вино, это было очень трогательно. Это было ну, вот, такое значимое для меня личное, для нашей семьи событие, что глава семьи э, сказал Кедуш, и это было потрясающе, если честно. Вот. А такое юмористическое впечатление, ну, как-то меня вызвало. Это э, фотографии шли сель-ключей, э, шли сель-халы, а вот, поэтому... Я об этом не знала. Вот спасибо, пожалуй, спасибо, Михаль, что ты а, нас тоже, так скажем, надоумила. Вот и а, было интересно этот момент. И, и, и еще, кроме Михаль, спасибо Лене Строгановой из Самары, и, ну, а, Самара, не она, она, я. Да, она разместила тоже а, информацию о том, что в Самаре они постоянно это делают, и предложила присоединиться к а, выпечке хал в форме ключей. Александра тоже. Поделился фотографиями своими, где они с дочерью выпекли подобную халу, да, Александра? А, микрофон выключен, Саш, не слышно. А можно, пока включается микрофон, Наташа Бабаян на проводе. <связать> всем, всем привет. Просто хочется рассказать как неактивному участнику проекта, но тем не менее хочется рассказать про песок, которые я первый садок провела не в общине, а дома. И на самом деле мы просто сделали семейный хороший ужин, и открыли вино, и поговорили про историю, и вспомнили мультфильм «Принц Египта» с младшей дочкой. И действительно было очень много, самое главное для меня, вот хочется выделить, было очень много вопросов от нее, Потому что она сидела, пила свой сок и спрашивала, а что мы там долго ходили, а что там долго делали, о а чем же занимались люди все это время. Вот такие вот семейные вопросы, мне кажется, вот они очень сблизили вообще вот как-то членов моей семьи вот именно вот в этот песок. Спасибо, Наташа. Саш, Да, сейчас слышно? Да, да, да теперь да. Угу. Да, ну, с ключами, да, было очень интересно, мы вот второй год э, делаем халы в виде ключей, э, вот, и вообще как бы встречаем шаббат дома, и даже ездили к, вот к моим э, свёкорам, ездили к ним тоже, и там устраивали шаббат, и свечи сжигали, и тоже и, в общем, стол накрывали, и вино пили, вот, вместе с ними еще вот со, со старшим поколением. А, то есть Ладор-Вадор в семье. Да, да да, да, да. Здорово как, видите? Спасибо. Могу поделиться. Галя. Да. Э, ну, я на самом деле тоже была очень счастлива. У нас был семейный седер по всем правилам. Э, и э, Уже внуки мои подросли внукам 8 и 6, ну, у меня много внуков, ну, слава богу, вот, лет, и они сами готовили о а году свою, и читали, и все хотели, чтобы все было по правилам, но самое смешное было то, что они очень четко поняли, что им надо э, припрятать офикаман. И э, главное, что это у нас было уже поздно, я думаю, что-то они так оживились, и причем я видела, как они, э, там, дедушка и сидел э, их папа, и, значит, два мальчика, один у одного вытащил, а другого у другого вытащил этот офикоман. И э, мужики не заметили, потому что они были увлечены, ну как же, у них, они выходили из Египта, и они обнаружили только э, то, что афикоман, афикоманов нет, тогда, когда надо было, собственно говоря, уже э, с афикоманом им что-то делать. И тут началось самое смешное, когда они искали, то есть их дети, этих шести и, девяти, и восьмилетние, развели этих... Э, мужиков э, ну вот как, как, вот как полагается. Вот. Это было очень весело и приятно. И на самом деле это самое приятное. Это было то, что это было в семье. И то, что участвовали все поколения. Наконец-то я поняла, что такое расскажи сыну своему. Честно. Спасибо, то, Это настолько приятно. Я уже участвовала не в одном седере, который проводится по правилам и но то, как вот это сейчас с позд... взрослевшими э, ребятами, я счастлива была, честно. ну Это как раз отличие да, домашних седров от общинных. Да. Небольшое, да общины тоже хорошо, всегда нужно в этом участвовать, но не забывать, что дома э, еврейский компонент, жизнь своей семьи, стараться да. тоже. Да. Немножко другие ощущения будут, правильно? Да. Спасибо. Еще кто-то хочет поделиться? Наверное, никто не хочет больше, да? Если кто-то хочет, давайте прям смелее, или мы двигаемся дальше. Я тоже не могу видеть всех, Михаил, как это и приходится вот листать, смотреть. Может, кто-то поднимает руку, но вроде бы никого не видно. Никто не видит, у кого целый экран? А целого экрана Иры нет, по-моему, ни у кого. А, не, то есть мы так все видим частями, да? У да, всех идет кажется, лента только, лента, которая вмещает 6-7 человек. У меня вообще 4, Мария Юльна. Да, да у, у, меня, б... у меня больше. У меня шесть. 6... Вам повезло. Да, у меня три. У меня VIP-версия, шесть штук. Какой человек, как человек, да. Два слова. Ира, Ира, да, ты да. меня слышно? Да. Ну, да. да. Я тоже вот. впервые в этом году э, как бы участвовала в семейном песохе домашнем, да? Но <свят> я поступила хитро. Я организовала свою подругу замечательную, Катю Хитрову, да? И мы провели песок у них. Слушайте, это были незабываемые ощущения на самом деле, что ты дома, Песок. И было здорово, что ее муж, наш председатель нашей общины, он так все хорошо знал, и он так замечательно вел Седер. И самое главное, что он не забывал нам полные бокалы наливать. И мы полных бокалов красного вина. И поехал. Это да. ваш клиент, в программу «Женское здоровье». Да, я уже взяла на заметку. Уже здесь скорее «Женское здоровье под влиянием мужского». Нет, но еще самое-то главное, что мы реально и, и читали, и рассуждали, понимаете? Была прямо так дискуссия, а вот это то, а вот это это. То есть было здорово. И в конце мы еще и песни пели под гитару. Здорово. Ага. Кого-то слышно хорошо, некоторые некоторых приходится напряженно слушать. Юль, кого? Вроде бы пока мне вот, например, все хорошо слышно. У вас всем нормально слышно, девочки? Все отлично. У них всех слышно. Лен, спасибо. Видишь, как здорово. Появился тоже новый опыт. Вроде бы прошли огонь воды, и медные трубы, а вот новое в все-таки появляется. быстро закончу. Кто-то хочет что-то сказать? Олеся слышно. Спасибо. Кто-то хочет что-то сказать? У меня удалось последний день провести Нет, вот этого трапезу Машиха, что Михаил присылала, и мы ее в таком в небольшом варианте. Но тоже было интересно. использовал я для ребенка среднего книгу, старший у нас и так все знает, он все сказал, я все знаю. Для среднего использовал детскую книжку «Первый песок паучка Сэмми». Тоже было интересно, как раз для нее там в доступной форме было изложено. Ну, тоже у нас был такой почин. И... Да, немного все по-другому, вообще не все как-то шумгам, со всеми надо поговорить и то, и то. А тут было время как раз концентрироваться на своих домашних и обсудить это с ними. Вот. Спасибо большое тем, кто поделился. И э, следующий у нас вопрос такой. Кто знает, по какому месяцу, в каком месяце еврейского календаря мы сейчас находимся? Гусары а? молчать? Да, гусары. Какой у нас месяц еврейского календаря? Что написали? Ирина написала. Дальше? Угу. Катюш, сделай слайд с Яром. Алло. Недавно была расшишана Спасибо, Катя, запускать демонстрацию. Итак, мы... Первые шаги. Это наши фотографии, да, то, что вы присылали. Мы тут увидели, видим часть того, что говорили, семейный седр, вот Марина тут есть со своим как раз тестем коммунистом, который сделал первый кидуш с внучкой, да? А, Юля с Антониной, а, их первый семейный шаббат был, Лизины халы, которую она испекла, торт а, из Мацы, а, из, от, из, от Ани Степанцова из Минска, Одесса, София со своей семьей празднует песах а, Лена с Катей в Костроме празднует Наталья Грушецкая со своими товарищами в Гродно, и Ольга а, в Курске со своей семьей провожает Песох тоже. Вот, а следующий сайт у нас посвященный Яру. ой, следующий слайд, Ияр, да, мы пришли, что сейчас мы живем в месяце Яре, кстати, Михаль э, размещал, да, когда была перед Росходыш Ияр, новомесячий Яр, она размещала информацию в нашей группе, и смотрите, как переводится интересное название, да, и Яр переводится как «свет светило сияние», и э, мы с вами будем встречаться несколько раз, почему это так, да. И новомесячье продолжается два дня. В этом году оно было 5-6 мая. Почему? Потому что Нисан месяц, который идет перед Яром, он полный. И последний день Нисан это первый день Новомесяча Яра, и второй день был на, на следующий день. И празднуют, празднуют два дня. Почему это важно для нас, женщин? Потому что Рош-Ходыш называется емтов а, для женщин, праздник для женщин. И в этот день можно зажечь свечи, посидеть около них полчаса, не заниматься никакой работой, посвятить время себе. Вот, и нужно взять себе это на заметку как такой день э, релакса и освобождения от повседневных трудов, хотя бы на время. Чем еще этот интересен месяц? А, в Яре, единственный месяц в году, есть заповедь каждый день, потому что а, весь месяц яр идет счет Амера. Что такое счет Амера? Кто помнит? Не стесняемся. Включайте микрофон и говорите. Это дни, которые считаются от Песоха до Шевуота. Ага. А чем Сегодня 24-й день Амера. Угу. А, со второго дня Песаха до Шевуота. А, со второго дня Песоха в храм приносили в жертву а, благодарственную Амер, ячменя. Амер – это мера веса. Да? И а, отсчитывали потом 49 дней. А, наступал Шевуот, и в Шевуот уже приносили жертву амэр пшеницы. И вот этот вот счет Амера, Амер это мера веса, скажем, такая чтобы вы знали, что это такое. Чем еще интересно, Яр? Помните, мы с вами говорили про Мирьим, да и на Седре мы говорили про мирим и именно в Яре народу Израиля был дарован колодец Мирьем. И, как говорят, что вода это символ Торы. И отсюда выводят мудрецы, что это прекрасное время как раз для изучения Торы. Еще этот месяц чем хороший. Этот месяц, в котором хорошо происходит исцеление от всяческих болезней. Почему? Тоже приводится отрывок истории. «Я Господь-целитель твой». они Ашем Рафеха». И аббревиатура этих слов как раз составляет название «ИЯ». И считается, что молитвы лучше достигают небес, и любые исцеления тоже происходят лучше в этом месяце. Так что возьмите от себе на заметку. Но в то же время, так как мы уже с вами говорили, что все эти дни приходится на а, а, счет Амера, в этом месяце очень большая концентрация суда, энергии суда, месяц полный этой энергии. Ее нужно использовать правильно, потому что в ином случае она может быть и разрушительной. Эта энергия приводится пример, что а, в Яре родились такие отрицательные личности, как Гитлер и Саддам Хусейн. То есть энергия у них была, но они направили ее не в мирное русло. Но у нас есть и положительный пример. Мудрец Раби Шимон Бар-Йохай, который стал автором известной книги «Заар», самый известный каббалист, наверное, да? И вот он как раз сумел эту энергию, данную в месяце Яре, в котором он родился, использовать ее в целях развития и самопознания. То есть отсюда какой мы урок можем извлечь, извлечь? что большой энергетический потенциал, который нам дан, может быть использован, по-разному, да, и нам нужно понимать, как мы его используем и зачем. И, в же, и воспользоваться тем, что нам дает месяц и я. Катюш, можно следующий слайд? Есть? Вот, посмотрите, как интересно. Каждому месяцу, вы знаете, что в календаре соответствует определенное созвездие. И в яре это телец. На иврите это быкшор. Кто ходил по улицам, Старого Яфа, там как раз есть улицы всех знаков Зодиака. Вот, эта улица как раз выходит уже на самое на самого, на окраине Старого Яфа. соответствует соответственно, Как? А можно чуть погромче, не расслышала? И вот мы опять возвращаемся к энергии, вот этой вот энергии суда, которая может быть и положительной, и отрицательной. Давайте рассмотрим сначала... Бык, быка, бык как архетип ущерба, как говорят мудрецы Талмуда, отрицательную сторону его. У него есть рога. Что он может сделать рогами? Он может забодать, да? Причем эта выгода никакой ему прямой не приносит. Он просто забодает и пойдет себе дальше. У быка есть еще копыта. Он тоже может растоптать, да? И это вообще непреднамеренно происходит в процессе ходьбы. Единственное, что ему может принести выгоду, это желание он э, портит, получается, чужое имущество, при этом сам насыщается. И вот эти вот э, мудрецы Талмуды берут быка за архетип ущерба. <звы> Все слышно? Ну, образец ущерба, Но сейчас будет еще развитие событий. <звы> да, архетип <звы> это, э, как бы взять общий э, пример такой, да? Вот э, мудрецы Талмуды берут быка за архетип этого ущерба рассматриваю рога, челюсти и копыток, как он может именно нести вред. И еще у них, кроме быка, есть архетипы ущерба, которые они выделяют. Это яма и огонь. Яма – это стационарный источник ущерба. Огонь – это движущийся, но неодушевленный бык. Он получается и движущийся, и живой. Но опять же, мудрецы нам говорят, что у медали есть две стороны. Как мы вам говорили про вот эту вот энергию, которая может быть положительной и отрицательной. Есть, То есть опасности и возможности. И вот по кабале вред, это называется клипа. А позитивный аспект – это искра. Внутри этого вреда есть искра. Какие же искры есть у этого быка? Как вы думаете? Вот, например, рог. Рог, бодание – это протыкание реальности и выход в объем за границы плоского мира, проникновение в суть изучаемого предмета. Обычно человек скользит по поверхности, не углубляясь. А рок быка позволяет пронзить поверхность или поверхностностью и погрузиться внутрь проблемы. Челюсти. Челюсти это оживание, да, когда говорят, разжевывает материал, переваривает то есть лучше усваивает. А, теперь что у нас еще остались? Копыта. Копыта это всегда вес. Вес авторитет. Авторитета можно задавить, как вот бык, например, может растоптать непреднамеренно, да? но в то же время авторитетность может быть полезна. То есть получается, что мы можем найти в любой, так сказать, опасности вот в этой какие-то возможности для себя, если по-другому посмотрим или перевернем. По поводу предыдущих ямы и огня, яма, что может нам дать яма? например, положительно, какие ему можно найти искры, возможности в ней, в яме можно что-то спрятать, яму можно использовать как фундамент, да, и яма это глубина, опять же, не поверхностность. Огонь, колодец это тоже своего рода яма. Вот, Наташа, видишь, колодец тоже, да, колодец источник чего-то. А огонь что может дать, кроме того, что вот негативный его аспект, что он может пожрать, да, все разрушить, а позитивный, как мы используем огонь? Согреть тепло, дай согреть, да, тепло, тепло, прекрасно. И опять же, обработать сырой материал, да, тоже, да, вот, приготовить пищу на огне, да, тоже мы говорим, что довести до состояния, которое мы можем усвоить, да, и также огонь дает свет, свет – это опять учение. Это может быть немножко сложновато сейчас, но хотелось бы подвести к тому, что очень этот месяц интересный, и в нем такая энергия, которую, если правильно использовать, она может пойти нам на благо, да, мы можем все эти возможности месяца повернуть для себя и усвоить мудрость, информацию и знания и развить свою личность, да? используя вот эту еврейскую мудрость для развития своей личности. И как раз такой человек был, он жил в этом месяце, мы уже про него говорили, это мудрец Раби Шимон Бар-Йохай. Именно, так сказать, самое выдающее событие этого месяца – это Лагбаомер, это дата, когда он родился и умер. И теперь хотелось бы вас спросить, что вы знаете о Лагбаумер? Ну, кратко, что такое лагбаомер? Илянур, не слышно, микрофон выключен. Это время, когда можно жениться и выходить замуж в эти дни, Амера. Но этот день мы отмечаем как еще как день, вспоминаем о восстании, в котором мы одержали победу против римлян это очень важно поэтому мы проводим веселые старты для наших ребят играем какие-то спортивные игры где проявляем ловкость смелость стреляем из лука и тому подобное то есть мы хотим быть такими же как наши далекие предки сильными ловкими смелыми как они в трудных условиях себя могли проявить в то время. Uh -huh. Uh -huh. Ah, это Элеонора сейчас про uh, известного такого еврейского вождя, его звали, помните, как? Бархоба. Бархоба, да. <соцентричен> Спасибо <соцентричен> большое. Бархоба. Да, да. Так, еще кто-то может? Спасибо, Элеонора. В этот, Спасибо, Bar -popo. Bar -popo. В этот Супнаш... день перестали... Да, да, да. да. В, в этот день перестали умирать ученики Рабиа и Шимон Бар Йохай тоже умер в этот день. Да, это он и родился и умер в один день. Представляете, какой был человек интересный. Еще кто-то может что-то помнит. Не стесняйтесь. А, разрозненные, разрозненные э, отряды э, барков бы переговаривались с помощью огней, поэтому зажигаем огни. Один из вариантов интересный. Мы сейчас узнаем еще и а, Большой же... И жарим шашлыки. Угу. Ну, это перешло как бы вот в современном виде <с Wilding> в жарение шашлыков повсеместно, по всему Израилю. Тема огня опять. Видите, у нас опять возникла да, да, тема да, огня. Вот да, Многократно да. повторения будут у нас да. того, что мы сказали в начале, в течение вот всего этого вебинара. Угу. София, здравствуйте. Привет, привет. Не можем справиться с компьютером, но мы, мы уже все слышим. Да, да, вы да. его уже победили. Мы говорим про лагбаомер. Что просто вы помните? У нас слышу, слышу, слышу. про парковку уже услышала и про огонь услышала. Может быть вы что-то добавите, то, что вы помните. А вот с радугой связано, это не в этот день? В этот день что? Радуга, да. По-моему, Всевышний сказал, что в следующий раз, когда после потопа, в следующий раз, когда будет вот, вот такое же грешное состояние, то будет показывать радугу, но потопа уже не будет. <связывающие> вот, и, да. так, и радуга, по-моему, имеет одинаковое то ли э, э, гематрию, да, с... Ой, подскажите, согнем? Э -э -э, и, не согнем? Со с... С... А, то есть не вспомним, мы сейчас увидим это в ролике. Это будет в ролике в нашем следующем. Отлично, Стоп, <связывающие> спасибо. И стрелы или что-то такое, да? Очень О. близко, прям вообще да. уже рядом. Вспомнила. Горячо. Да. Наш лук, из которого стреляют в лак Баумэр, напоминает радугу, такой же изогнутый. И то же самое слово. И то же самое слово, да. Девочки, еще кто-то что-нибудь помнит? Мы про учеников, про вы уже говорили, да? Что ты красивая? Да, говорили. Вот, э, весь весь вот Амер до этого дня э, э, не, не стригутся, не, э, нет увеселения, не, не uh -huh. слушают музыку. Вот, а после этого дня уже идет такое послабление, и уже можно и жениться, а до этого нельзя. Вот со второго дня э, спеша, вот до этого времени нельзя было не жениться. Uh -huh. Спасибо. И... Теперь давайте посмотрим, вы услышите много из своих правильных ответов здесь. Катюш, включи, пожалуйста. Меня вот не слышно. Нет звука совсем. Катюш, нет звука у нас ни у кого. У вас, э, прошу прощения, у вас нет звука в ролике, правильно? Да, вообще он есть. Да? Появился звук, но фонит очень сильно. Появился звук, но не сильно. Не у всех появился. Хорошо, сейчас попробуем еще. Давай, Катюш, удачи. История и традиция. 30... Да, теперь народ. хорошо. Народ отмечает как радостный праздник Лагба Омар. В этот день следует веселиться в память о величайшем каббалисте всех времен, авторе святой книги Зоар, великом праведнике Раби Шимани бар Именно в этот день, 18 ияра, около двух тысячелетий назад, его душа покинула физический мир. В день своей кончины Рашби раскрыл своим ученикам тайны мироздания, содержащийся в книге Зоар, чего весь мир озарился небывалым светом. А сам дом его, как написано в Зоар, наполнился таким ярким огнем и свечением, что никто не мог подойти или даже взглянуть. На Раби память об этом ждут костры. В Лагба-Омаре прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч учеников раби Акивы, продолжавшаяся 33 дня. Мудрецы указывают, что эпидемия началась из-за недостатка любви и уважения между учениками, и потому день ее прекращения стал символом важности заповеди Агават Исруэль, любви к ближнему. По традиции, в Лагба Омер дети стреляют из лука, так как лук на иврите обозначается тем же словом, что и радуга – кэшет. А в течение всей жизни Рашби радуга ни разу не появлялась в небесах. Со времен потопа Ра является знаком союза Творца с этим миром и предостерегает о том, что люди могли бы навлечь на себя новую кару, если бы не тот союз. Однако в дни Рашби его заслуги охраняли мир и делали этот знак ненужным. По инициативе Любавического Рэба во многих местах в честь Лаква-Омара проводятся детские парады, как демонстрации еврейского единства, являющегося одной из важнейших тем этого праздника. Еврейские общины Влагва Омра устраивают большие торжества – спортивные игры, пикники с барбекю и розыгрышем песок. Действие всех траурных обычков в период отчета ОМРа приостановлено. Разрешены свадьбы, стрижка волос, музыка и веселье. Флагба ОМР. История и традиция. Спасибо, Катюш. Сделай, пожалуйста, следующий слайд сразу. Мы с вами увидели, что это, увидели, видео нам показало много из того, что вы произнесли, правильные ваши воспоминания, ответы. Сейчас у нас появится краткая напоминалка, что же такое Лагбаомер. У него одно название праздника Лагбаомер, это легко переводится, да, просто 33-й день, ничего нового. Празднуем мы его 18 яра. Отмечаем, что мы отмечаем. Рождение и смерть великого каббалиста Раби Йоханана Бен... Йох... Ой, Раби... Господи, заговорил. Спасибо. От... Открытие книги Заар, окончание эпидемии, от которой погибло 24 тысячи учеников Раби Акивы, да, Наташа? Это как раз тема нашего дня... Девятый Адар, мы часто, когда говорим про Девятый Адар, день конструктивного конфликта, вспоминаем этих учеников. Да, что они да. Учились, да, может быть, не уважали друг друга, не гордились достижениями друг друга, да, а пытались только выставить свои достижения. И поэтому каббалисты говорят, что исправление вот этого плохого поведения учеников является искреннее желание другого человека о достижениях. Да, и соединить свой путь с опытом других людей, как мы можем это исправить. И поэтому подарок, который дает нам праздник на год, мы учимся любить и уважать друг друга, это очень важно. То есть для чего мы говорим про эти праздники, да? для чего мы говорим про яд, про тельца, про все эти символы? Для того, чтобы извлечь какие-то уроки для себя и применить их в своей жизни, потому что... Тора, да, это учебник жизни, о чем мы знаем. И не просто так мы его читаем, а учимся чему-то, да, и берем что-то для себя, то, что сейчас нам в данный момент важно и нужно каждому. Спасибо большое. И хотелось бы узнать, какие идеи вам пришли о том, как можно отметить Лагбаумер с семьей, да, как сделать этот праздник не только общинным, с шашлыками, э, с, с парадами, а и домашним. Чтобы, например, вот вы сейчас подумали, могли бы сделать у себя дома. Поделитесь своими идеями. Мне кажется, что если есть здесь счастливцы, у которых большой балкон, то можно пригласить, например, к себе одну хотя бы семью и сделать такой небольшой пикник с одной стороны в природе, а с другой стороны в семейной обстановке с зажженными свечами, если не костром, но вот чем-то таким очень приятным, чтобы атмосфера располагала к рассказыванию историй, чтобы были свечи, ну, такое все красивое. Вот. Ну и, конечно же, можно выехать на природу. Семейство. Спасибо, Наташа. Это, это будет четверг, да, может быть, не совсем удобно кому-то выезжать, но, в принципе, я думаю, 23-го мы начинаем праздновать, 24-го, получается, в пятницу вечером праздник заходит, вечером он выходит. То есть в пятницу у нас еще, в принципе, есть для празднования. В пятницу уже ну, гораздо больше. В среду он заходит, и в четверг выходит. Ну, а, ну, начинается, в а в четверг 23 заканчивается. Что... 23-го среда? Да, а, да, он, он, да. Немножко видишь, я сказала, что четверг. Ну, в принципе, тоже можно найти варианты. 23-го 23 праздник начинается 22-го, правильно? 22 в среду заходит, в среду вечером. В среду. Да. в среду вечером, да, ну, в четверг, ну, тоже можно, в принципе, как-то решить. Да, в принципе. Да. Дни, дни длиннее, можно провести да. время на природе. Есть, может быть, свой дом, как, например, у нас, я живу в своем частном доме, поэтому можно выйти... На травку, сделать шашлыки, пострелять луком. Если есть лук, можно, в принципе, и самим сделать из веточек что-нибудь такое. Но мы с мужем вдвоем, поэтому мы, скорее всего, пригласим к себе в гости своих друзей и что-нибудь такое придумаем. Спасибо, Михаль. Девочки, кто еще что может? Да. Я, да, нет. У меня Марик, внук, он очень любит рисовать, и вы не поверите, он очень любит рисовать пожары. Я думаю, что вот в этот день мы как раз можем с ним нарисовать и костер, и озарившийся дом, и рассказать о героях этого праздника, и нарисовать человечков, стреляющих из внука. То есть у нас может случиться такая история в картинках. Слушайте, класс. Лен, пришли нам картинки, мы посмотрим. Это очень будет хорошее такое... Будем история стараться. картинок. Да-да-да. Может быть, мы сделаем иллюстрации. Смотрите, у нас уже родился, родилась идея сделать, а, издать книгу рецептов, потому что столько рецептов было достаточно много на песах. Да, сейчас мы продолжаем это делать на празднике и, возможно, в конце проекта мы такую сделаем нашу брошюрку рецептов. И если будут какие-то еще иллюстрации, вот, например, рецепт клагбаомер иллюстрация Марика, как он там горит, как костром дом Раби. Нет, нет, не Акива. Ой. Вон бары, Да, вспомнились детские классные игры, где есть такой небольшой пластиковый лук и присоски. Почему-то очень захотелось купить для домашнего пользования. Ну, как раз будет возможность. Да. Девочки, не стесняйтесь, кто еще как-то поможет. Можно, можно устроить семейные игры по Дарсу. ну, не лук, но все равно в цель, как, как бы целиться можно. Главное не попасть в маму. Это точно. Ну, смотрите, мне еще какая идея пришла в голову, да, как говорят футболисты, чтобы исправить грех учеников, которые а, они друг друга не слушали, разногласия и все прочее, да, мы тоже часто друг друга не слушаем, и, не, ну, и так мельком спрашиваем, как дела, они там особо не прислушивайтесь к этому, может быть, этот день посвятить как раз а, семье, да, и поговорить о достижениях, там, похвалить лишний раз, там, ребенка, мужа, я не знаю, там, других членов семьи, а, а, именно а, день достижений, да, какие у тебя достижения, вот ты, что бы ты хотел нам рассказать, и там, похлопать, я не знаю, какой-то сделать такой ритуал, а, а, ну, как пьедестал почета, не знаю, вот. Человеку подчеркнуть, там кто-то в спорте, кто-то в учебе, кто-то в чем-то. Еще сказать лишний раз, что ты молодец. Мы тобой гордимся, мы гордимся твоими достижениями, таким образом убиваем двух зайцев, делаем приятно своим домашним, да, и исправляем грех учеников Рабиаки, о чем много говорят каббалисты. И будет круто, кстати. Да, да, такой же семейный вечер, да, даже, может, у кого-то нет выхода на природу. Природа это идеально, да. У нас вот мы можем выйти с Михаила, потому что у нас частные дома пожечь и все прочее. Но не все это могут. Хотя бы дома сделать такой душевный вечер вот со своими домашними. Может, какие-то еще варианты, не стесняйтесь. Вообще, мне кажется, вот это сейчас то, что озвучил, это классная традиция делать на каждый праздник. Сделать эту традицию для каждого праздника, начиная с Лагбаумер. Вот это было бы, мне кажется, здорово. Итоги там от праздника до праздника, эти периоды, потому что наверняка у домашних будет накапливаться какие-то новости, до которых руки, ну, не доходят, просто ощущения, еще что-то открыть традицию в делиться своими переживаниями. Да. Очень здорово, Наташечка. Вот, кстати, поддерживаю твою идею. Мы выросли э, в такое, да, ну, вот постсоветское пространство. Ну, я в Советском Союзе, и многие из нас, да, родились mm -hmm. время, когда нам, нас мало хвалили, нас э, в основном говорили о наших недостатках. То есть, и, может быть, э, чтобы мы не возгордились и не задрали мосты, и не были там, думали о себе очень много. Но очень мало говорили и хвалили нас за успехи, к сожалению. И вот эта вот вещь хвалить и находить свои достоинства, успехи, за что себя можно похвалить, такой драйв, чтобы был, это вообще классная вещь. И это связано с речью, так как говорят, что ученики-рабиаки пострадали из-за того, что у каждого... Они были ну, великолепны все, светочи, праведники. Но у них была своя точка зрения. И говорят, что это была детская болезнь, дифтерия. Ну, есть одно из мнений, по которому. Да, да. были этой болезнью. И вот такая эпидемия была повальная. И вот это исправление, может быть, да, говорить хорошие слова, комплименты, поддерживать, вдохновлять друг друга, своих родных и близких, это вот такая здоровская идея на самом деле. Спасибо, Михаил. Как важно, так сказать, слово психолога, такая маленькая ремарка, которая всегда украшает все занятия. Спасибо тебе большое. О, Элеонор, да, включайте микрофон. Я хотела добавить, что... Меня слышно, да? Да. А, То когда человека хвалишь... вот Действительно, у нас просто я сталкивалась с тем, что родители, там, бабушки, дедушки... А я своих детей не хвалю. Я говорю, да как это может быть такое? То есть, чтобы человека двигать вперед, чтобы у него... Перед ним открывались горизонты, его надо хвалить, иначе он будет забитый, затюканный и никогда не будет идти куда-то вперед, какие-то цели перед собой ставить, будет всего бояться. Чтобы человек ничего не боялся, шел, достигал каких-то новых вершин, его обязательно нужно хвалить. Он не будет зажат и будет открыт этому миру для каких-то хороших дел, новых, для полного самовыражения, вот для этого нужно обязательно подхваливать, вот так говорят, между прочим, у русского народа, подхваливать, есть такие... слово хорошее. старые бабушки, говорят, надо подхваливать, вот я слышала, старенькая бабушка одна говорила, так надо подхваливать, мне очень понравилось это слово, вот. И я думаю, что это очень важно. Вот подхваливать, постоянно подхваливать. И с мы это начнем делать. Подхваливать друг друга, воодушевлять. Вот и все. Будет легче жить, проще. Вот. Крылья вырастают у людей. Вот подхваливать. Да. Вот, я думаю. Классно. Да, вот Чтобы выросли у всех крылья. Это, наверное, каждому будет приятно. Жить Ой, а с вот... полетом. Жить с полетом. Для того, чтобы жить с полетом, нужно, чтобы тебя хвалили. Супер. Читаю в чате в нашем, и мне прям так идея нравится, сделать семейный день в клубе стрельбы из лука или съездить в круп реконструкции и пострелять из твоих луков. Ир, микрофон не слышно. Я говорю, может быть, еще пару идей, не стесняйтесь, и мы пойдем дальше. Очень, инде... вас... Очень да. вот интересна глубина вот это вот еврейских вот этих вот моментов всех. Вот этих тонкостей, вот то, что, Ирина, вы рассказывали, это вот э, про быка, ну просто какие-то вот, э, какие-то новые для себя открываешь моменты, вот действительно вот эта еврейская глубина познания мира, я вот это вот очень люблю у нас, вы больше нигде Нет. Это вот глубина, которая нам должна прийти на пользу, да, мы ее соединим для развития своей личности, да, в том числе и через наш да. проект, да, и мы развиваем не только себя, но и наши семьи, как мы их можем развить, привнести да. еврейскую традицию в свою семью, в легкой У -у -у. форме, да, похвалили, рассказали про учеников, которые не хвалили, вот с ними такое-то случилось, да, пожалуйста, Раби Бен Бухай, пожалуйста, с ним, вот он кто-то сделал, кратко рассказали, хоп, уже люди это знают. Да. Может быть, их заинтересовал дальше, они дальше развиваются. Шаг за шагом, как мы с вами говорили, степ-бай-степ. Uh -huh. Спасибо большое. И тут теперь а, а, есть такой сладкий момент. Катюш, переверни нам слайд, пожалуйста. Мы с вами делились рецептами, да, и вот Михаил, спасибо, поделился рецептом. Шоколадный пирог «Костер на лагбаомер». Ссылку я на него скину в нашем общем чате. Uh -huh. а, Попытаюсь приготовить, что, что получится размещен, не знаю, какого это будет состояние. Если у нас есть кулинары, буду рада э, вашим фотографиям и вашим другим рецептам, да, потому что мы все-таки решили собрать на такую нашу книжку рецептов э, с фотографиями, с авторскими какими-то высказываниями, какими-то цитатками. Это будет хорошо и будет нам на память. Наша будет как печатная работа, как в институте, да. И чем больше печатных работ, тем тебе лучше к диплому. Спасибо. И теперь у нас еще наступает следующая часть нашего вебинара. Уже мы переходим от одного праздника к другому. И этот праздник следующий, как называется, как вы думаете? Шевот. Правильно, шевот. Да вот. Правильно, Потому что время шевот это время, на которое приходится особенная святость. Да? В это время что происходило с еврейским народом? Он ожидал а, принятие чего-то большого. Чего же ожидал юридический народ? Тора ожидал. Да, все правильно. Шивот, время. Торовай на торже. Элисина да, стала вырезать резели. Девочки, а что, что мы знаем о шивоте? Пока мы еще не посмотрели ролик, давайте вспомним, что мы знаем о Шивоче. Ну, в из-за дарование Торы на горе Сина. Шивот во время Шивота несли в храм значит, во время существования храма. И поэтому. Все, что первое, все имеет значение. Рожденные первенцы дети в семье, первые не знаю, там, успехи какие-то. То есть все, что первое, имеет значение в этом празднике. Uh -huh. Праздник Спасибо большое, Леонор. Девочки, не стесняемся. Любовь. Может быть, вы что-то скажете? Ольга, не стесняйтесь. Олеся, Лиза, прошу Меня от... слышно? Олеся написала Рейзели, да? да. да? А, пока кашировали посуду, пока невозможно было кушать мясо, евреи кушают молочные продукты. И в этот да -да -да. принято кушать молочку. У нас очень часто угощают детей мороженым. Uh -huh. Ага, Олеся пишет, украшали цветами синагогу У меня опять все пропало, Олеся Было такое, но в нашей традиции Почему-то ушло, видимо, потому что Соседи наши в этот момент Тоже украшают на Троицу uh -huh. Поэтому перестали украшать А так, был период, я знаю, что Да uh -huh. Uh -huh. Вот Олеся пишет про эрэйзеров Олеся, может быть, ты с нами поделишься Скинешь какую-нибудь ссылку, как их делать, вырезать uh, В чате а что такое «Рейзилах»? Это, шуш... это лилии, да, какие-то, вот шуршалон там было? Нет, Нет если да, можно. Можно и, можно и э, «Иерусалим» сделать. Мы вот, ребята, сделали великолепно получилось. У нас Лена Григорьева сделала Рейзел это вот это. «Резной Иерусалим». Тоже это, это, что, вот, это Наташа? Вот это «Рейзинг». Это то, что вырезают по образцу картонному, и получается ажурной картины. А -а -а. Это мне подарила Катя из Мытищ. Их очень мало, но я постараюсь их хорошо отсканировать и отправить через ИРУ вам всем участникам. Их uh -huh. много, и как образцы, если их распечатать, их можно uh -huh. вырезать и с детьми, и с взрослыми. Это, конечно, уникальная совершенно работа. Это шикарно. Это, да. это такой это календарь. На белорусском, на белорусском языке это э, вытянанка. Uh -huh. Да, да. Самый простой, ну, как бы, чтобы было понятно, вот снежинка, которую мы когда-то в детстве в садиках вырезали, которые мы на окна размещали, это, ну, такой простой вариант. А вот Наташа показала, конечно, это э, то, что именно еврейские такие э, рисунки. Резал это вообще розочка на идиш. Uh -huh. Спасибо большое. Видите, как интересно. То есть мы нашли еще э, такой... Практический аспект этого празднования, да, можно вместе, всей семьей заняться как раз вырезанием. Очень, между прочим, нервы успокаивает, я даже не ожидала. Гармония, умиротворение, и так приятно вообще. Кстати, это очень такой интересный вид искусства, и есть такой искусствовед, известный достаточно, вот на Лимуде в Минске тоже он был, Андрей Боровский, и вот одно из его, так сказать, увлечений, это вот Рызелы, у него мастер-класс есть по этому поводу. Он же этого календаря, да. А, понятно. Спасибо. Угу, все, понятно, он вас изразил. Девочки, кто-то еще что-то помнит, или мы переходим к нашему ролику? Ну, в принципе, много назвали, я так понимаю, да, и то, что праздник первенок Бикури, и 49-50-й день дарования Торы, когда мы получили такой большой подарок, и как один человек с одним сердцем стояли у горы Синай, это 10 лечений, речений да, основных, Остальное мы уже получили от Машера Бейну. Это и молочная трапеза, это и не спят в ночь, учат Тору, как бы исправляя то, что тогда евреи спали. Да, перед Казалось бы, не должны были спать, такой день, подарок, и тут евреи, наверное, перенервничали, переволновались и уснули. И поэтому мы исправляем, не спим, учим Тору в эту ночь. <соспит> <соспит> Называется Тикун Лэн Шавуот. интересно. А, ну, тогда посмотрим ролик, так сказать, закрепим наше воспоминание. Угу. Катюш? Шавуот. История и традиция. Праздник Шавуот мы отмечаем 6 и 7 Сивана в честь величайшего события в истории человечества – Синаи. Откровения. В этот день, в 2448 году от сотворения мира, сыны Израиля получили от Всевышнего Торум и 10 заповедей, морально-этическую основу всей нашей цивилизации. Название Шавуот буквально означает «дели», так как отмечают его после отчета семи недель, начиная со второго дня Песоха. Время Шавуота совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов, которые приносили в Иерусалимский храм в качестве благодарственной жертвы. Отсюда и другие названия праздника. Праздник жатвы и день первых плодов. Празднования не начинают до выхода звезд, ожидая, чтобы окончились 49 полных суток счета Омара. Но законы, связанные с праздником, вступают в силу с момента захода солнца. Шавуат имеет статус праздника из Торы – В этот день запрещено все то, что с точки зрения законов субботы считается работой, кроме варки еды и перенесения огня. В первую ночь праздника принято не спать, а изучать Тору. Этот обычай связан с тем, что накануне дарования Торы у коры Синай сыны Израиля спокойно. Спокойно спали, поэтому мы, исправляя такое поведение наших предков, всю ночь готовимся к дарованию Торы. Главная заповедь праздника – это, безусловно, слушание десяти заповедей, во время чтения свит который сразу же после утренней молитвы. Все евреи, мужчины, женщины и дети должны быть в эти минуты в синагоге и, как три тысячи лет тому назад, слышать слова десяти заповедей. Вне зависимости от того, как они свечи. Язык или нет Днем устраивать большую трапезу, но перед этим принято есть молочную пищу. В память о том, что когда евреи получили Тору, законы о кошерном мясе и о разделении мясного и молочного были трудны и непривычны для них. И они некоторое время ели только молочную пищу. Поэтому на Шавуот перед трапезой едят что-либо молочное или затем в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда. Праздник Шавуот – это не только годовщина дарования Торы. В этот день, с года в год, в духовном аспекте это событие повторяется заново. И это придает нам новые силы для изучения изучение Туры и исполнение ее заповедей. Что вот История и традиции. Спасибо, Катюша. Еще следующий слайд сразу сделай. После этого еще. Ну это практически то, что все говорили, да, все, что перечисляли до ролика. Мигелатруд не сказали, что что-то. Да. Ну, забыли, да, упустили Мигелатруд. И, и да. еще не сказали, что это был один из трех праздников да. восхождения, да, да, да шалош. Да. Праздник, когда весь народ Израиля, все мужчины поднимались в Иерусалим, да, Иерусалим 800 метров над уровнем. Море, да, это все-таки в горы подниматься нужно. А, какие еще праздники? Шеуот, Сукот и Песах, да? Три раза в год туда шли люди для того, чтобы принести жертву в храм. И вот мы знаем, что это жертва. Мы уже вначале говорили: это о мера веса, да, а мэр пшеницы. И первые плоды, которые вы тоже говорили, приносили в храме. Вот. А про рут то как мы не вспомнили? Может, кто-то вспомнит кратенько? что там, кратко, про что это было, прям быстренько. да, кто такая Рута, чем она вообще знаменита. Да, и то, тоже связано между прочим, с пшеницей. Там она фигурирует и гумной, и пшеница, историю Рут. Ну, Михаль, ты где там была? Неужели? А, ну, если можно, я скажу, если кто-то хочет, пожалуйста, Есть. потому что ну, да, я, да, да, я могу... Да, ты-то знаешь, нет, там еще была другая Михаль, которая тоже знает. А, еще другая Михаль, да. Тут две Михаили, а Просто мы же недавно вспоминали женские образы, когда мы говорили об этом на женском седере. Я думаю, что кто-то вспомнит, девочки. Не стесняйтесь, может, кто-то вспомнит. Михаил я уже не вижу, может, она выпала, что тут такая связь. Рут, это не та женщина, которая осталась со своей свекровью. Это та же самая, да. Кто говорит, кто такой молодец? Это Лиза. Молодец. Это, молодец. это та самая женщина, которая осталась у своей свекрови. Редкость в нашем мире, да такое бывает. Да. <связь> это, а можно сказать, это... первый Гиюр. <связь> <связь> да, это и первый Гиюр. Правильно, да, отсюда как раз выводится законы ги из этой истории. Еще один, можешь может вспомнить? И пример хороших взаимоотношений между женщинами разных поколений. Ну, да, это э, самоотверженная женщина, которая э, отказалась от э, своих родных, своих близких. И вот действительно здесь, видимо, я повторяюсь, приняла Геюр, отказавшись от своей семьи. Ей так понравился домашний иудаизм, который исповедовался в семье ее мужа, да, о чем мы говорим, домашние празднования еврейские так все время проводились. Семья жила вне Израиля, да? И все, что mm -hmm. было, это было в их доме, они не ходили на какие-то общинные празднования. И ей так понравилось, что она решила с ними остаться. Вот, собственно говоря, примерно наша цель – даже так заинтересовать своих близких, свою семью, чтобы они в этом и остались. А еще очень классный пример, на мой взгляд, того, как мы не знаем, как наше добро потом отзовется во времени, потому что Руд была прабабушка царя Давида, всемирно известный человек, который, в общем-то, его наследние псалмы признаны там всемирным культурным наследием на данный момент. Это очень интересно, потому что насколько вот такой обычный бытовой иудаизм, да, вот просто люди, которые дома делали все, чтобы оставаться евреями. Насколько э, Рут, придя в еврейство, понесла это дальше, и вот получился царь Давид. Очень круто. Это вот подтверждение той идеи, которую Ирочка вначале, когда был слайд с быком и с ущербом, uh -huh. который приносит бык, uh -huh. это в том, что там, где темно, там скрыто больше всего света. Uh -huh. и вот, казалось бы, Рут-моавитянка, да, ее так называли но она прошла Гиюр, стала еврейкой, и от нее произошел, то есть это да царственный род, царский род. Царь то есть вот потом... эту искру, да, Михаил, искру, возможности, да. которая была внутри да. этой хлепы опасности, да, искру да. эту извлекли и смогли развить ее, это качество, несмотря на то, что плохого было больше, победила хорошее, которого было мало, но было внутри, но его нашли. Спасибо. Кто-то еще. Кстати, в средние века в общинах Европы был такой обычай возник. Именно в Шивот маленькие дети получали свой первый урок Торы. Их детей приводили в Хедер, и там учитель знакомил их с еврейским алфавитом. Ну, а чтобы им было больше интересно как-то учиться, чтобы было учение, что веселее. Вот эти буквы намазывали медом и давали детям слизнуть. Ну и, наверное, конечно, дети запоминали эти буквы хорошо, потому что мед действительно очень сладкое, вкусное лакомство такое. Интересно. Интересная, традиция тоже. Да, ну и, конечно же, 10 заповедей, которые являются как бы вот вершиной того, что мы получили на в совета. Катюш, Катюш, переключи на следующий слайд. Ну, мы все помним, да, эти 10 заповедей, которые постоянно с нами на скрижалях. И вот 10 заповедей, они содержат всего три позитивных повеления. Все остальное – это запреты. Но запреты – это такие, которые не оставляют сомнения в том, что именно запрещено делать. Ну, так нам остается ну, как определить границы запретных действий, то есть какое вот, если не убей, какие границы, не полюбодействуй, какие границы. Ну и тем самым как бы оставлено широкое поле для такой позитивной деятельности. Ну и как следствие человеку дана больше свобода действий, все зависит от нас. Uh -huh. А Вот а, когда мы говорили про книгу Руд, что в Шивууд принято читать книгу Руд, то есть Магелла Труд. И все поведение вот этих героев в книге, оно как бы исполнено э, таким Гмелут делами милосердия и добра. И когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что каждый идет дальше и делает больше, чем требует от него закон. И вот одно доброе слово, один поступок, э, помощь кому-нибудь, э, помочь человеку встать на ноги, взять ответственность за другого человека, помогать людям, как, например, э, Рут способность идти на установление отношений, вопреки риску, как мы видим вообще на протяжении всей нашей истории. Вот действительно можно что-то изменить в нашей жизни. Скажите, а вот что мы вообще знаем об отношениях между людьми и о том, как должны проявлять доброту друг другу, и как сделать мир наш лучше? В соответствии с нашей заповедью мы садим. Есть такое высказывание… Гарльда Кушнера, рабе Гарльда Кушнера, который, который сказал, я верю, что люди – это язык, которым Всевышний говорит с миром. Как вы думаете, о чем это высказывание? Да, можно еще повторить раз? Я верю, что люди – это язык, которым Всевышний говорит с миром. Это в контексте отношений между людьми, о том, как мы должны проявлять доброту друг к другу. Здесь много смысла, много... Ну, много смысла, но а хотя смысла. бы немного, что-то. Мне кажется, что если мы начнем с себя говорить языком добрых дел, то, скорее всего, нам будут встречаться такие же люди. И тогда язык, которым Всевышний говорит с этим миром, он будет лучше. Это как раз про извлечение искры и про извлечение добра из всего, что есть вокруг нас. Опять же, вот начни с себя. Кто еще? Какие мнения есть? Ну да, есть хорошая, мудрая, старая поговорка, что если относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. То есть не делай другому того, что неприятно тебе. Ну да, абсолютно верно. Ну это поговорка родом из древнего Израиля, это же Гелель сказал. Ну да, это даже не поговорка, это да постулат такой, ну, как бы, да, назвали, да, основной. Я думаю, что Илель говорил действительно словами Всевышнего в этот момент. Смотрите, Всевышний сотворил этот мир. Ну, ну, слышу, а... ничего, пропали. А, слышно? Да. Всевышний... Плохо, фонит. Все мышцы сотворил этот мир, э, не, так скажем, несовершенным для того, чтобы он дал право людям изменять этот мир, сделать его более совершенным. Как мы можем сделать мир лучше? Какими своими поступками, добрыми делами? Давайте начнем не с какого там такого фанатического да, представления, а самого простого. Вернемся к нашему проекту. Что мы можем сделать в нашем проекте, чтобы изменить? Помните наш семинар, когда мы говорили о том, когда вы приедете домой, что вы будете говорить, рассказывать, делать? Может быть, просто рассказав о домашних празднованиях своим близким и друзьям, показав им пример, вы поможете внести еврейские традиции в дом и улучшить отношения в семье. Сделав то, что вы делали, например, проведя шаббат, впервые изготовив какое-то блюдо, домашний седер в Песах, привлекая каких-то друзей или едя другую семью, просто даже рассказать о том, что такое, например, праздник Шиво, что такое шаббат, вы делаете этот мир уже немножко лучше. То есть вы измените себя и измените вокруг себя отношения в семьях, в общинах и так далее. По-вашему, это доброе дело? Можно так изменить мир? Очень просто. Конечно. Да? Конечно, однозначно. То есть мы не говорим о том, что глобально да, мы сейчас будем делать какие-то шаги по изменению мира. И вот то, что мы это сделаем, это как раз то, что это будет язык, которым Всевышний будет говорить с миром. То есть мы будем тем языком. Это, на мой взгляд. А теперь вернемся к Шивоту. Помните, мы с вами говорили, набрасывали идеи по лагбаумеру. Что можно сделать дома для того, чтобы отпраздновать Лагбаумер? Шивотом, конечно, сложнее немножечко. Праздник дарования Торы, но тем не менее это можно сделать. Итак, как можно отпраздновать живот с семьей? Давайте подумаем. Подготовить молочную трапезу. О, замечательно. Прекрасную молочную трапезу подготовить. необычное. Даже... Да, всевозможные молочные блюда. Их, их много, есть большое разнообразие. Можно попробовать новые рецепты. Угу. Делитесь рецептами наших десяток. Я сразу представила такой большой стол, и там много очень молочных блюд, разнообразные там сыры, еще что-то. Там можно много еще приготовить. как это торт мороженое. мороженое. Ой, торт мороженое. Тоже самим, кстати, можно подготовить. Я сейчас мороженицы. Ой, все, я пошла есть. Саша пишет, Саша пишет, читать с детьми ночью Тору. Она говорит, это Лейл исправление в да? Народ спал, мы не будем спать. Можно прочитать, да, те отрывки, которые, может быть, ну, какие-то основные, те же самые «Десять заповедей», например, да? Детям это очень понравится. Любой способ не спать ночью. Ночью. Да, <связь> надо использовать а просто просто Да еще с, еще с мороженым. А если еще мороженое <связь> вместе с да Плюс помните да, про буквы буквы с медом? Можно, Буквы с медом, которые да, когда вот первый раз учили читать их и творут и намазывали буквы медом. Можно там ну с шоколадом, кто что там любит, тоже <связь> можно использовать вот сладкое. Ну, просто раньше не было шоколада, а мед был единственной сладостью такой. Сейчас дети, наверное, не очень на мед, так скажем, идут. Поэтому мед, мед, мед. Это, угодно, да? мед это мед. Ну и есть да, хороший шоколад, который они любят, еще что-то такое вот вкусное. Тоже можно. Также, смотрите, можно, да, как-то сделать такую инсценировку по труд краткую, да, небольшую, какие-то, вот как вы делали по Римшпиль, такой небольшой, как капустник, не капустник, ну, чтобы а, донести смысл этой истории, если уже там будет несколько человек, там по несколько семей, то тоже можно сделать такое, какое-то представление небольшое. Ой, Я, вот представ... Я представила себе свекруть реальную, нереальную невестку, и вот, вот... Да, это вообще супер было бы. А ребенок, мальчик бегает и кричит: "Я царь Давид». я боюсь, что это будет детективная история. Да. То есть на разные лады, как на семинаре было то же самое. У нас всегда детективы. Из этого не можно. То можно вырезать те же рейзелы, можно сделать совместную семейную картину, где-то ее повесить, например, вот картину "Вдохновение Тора". Опять же, все члены семьи в этот день могут нарезать картину, которая будет висеть на стене долгие годы радовать, либо какой-то вот что-то такое, которое останется на память можно изготовить свой свиток Торы, да, как каждый рисует, либо вместе рисует какой-то рисунок общего, можно скатать, либо каждый член семьи рисует свое изображение с, любим, с любимым сюжетом истории, любимым образом истории, да, потом склеивается и также сворачивается как свиток. Что-то такое, как всегда, такое творчество идет на пользу, на мой взгляд, всем семейным праздникам совместное творчество. Ну, естественно, не забываем про песни, у нас есть песни по каждому празднику, если семья музыкальная, это всегда украсит, если нужно, мы все найдем, пришлем. Плюс рецепты, изготовление совместных блюд, да, перед шиотом всегда скрепляет семью, пожалуйста, делитесь рецептами, будем изучать, осваивать их. Алло. Да-да. А еще можно было бы, наверное, с ага. родителями, с детьми обсудить заповедь, чте отца своего и мать свою тоже, как они это понимают, что входит в понимание, почитания родителей. Особенно подростки это, если... Да, это, это очень, интересный, очень интересный аспект, и можно это сделать как викторину, можно какую-то беседу, можно... Даже есть у того же Андрея Боровского тоже занятие именно о скрижалях завета. Вот, с точки зрения такой изобразительной, то есть многие, многие религии изображают скрижали завета. Вот у него есть такое как бы интересное занятие, какие еврейские скрижали завета, а какие не еврейские, и в какой традиции. То есть тоже такая интересная. А у него, а у него занятия в интернете есть, да? В у него да, есть канал. В ютюбе, да, да, А в YouTube есть, да, прекрасно. Да. Ну, можешь, Марина, для начала скинуть ссылку, например, в нашу какую-то общую, чтобы... Хорошо. ...найти, а потом уже все найдут, кто для, для себя хочет какие-то его определенные лекции. Да, хорошо. Спасибо. А можно еще, я не могу няться, как Всевышний подарил Тору людям, да? может быть, начать дарить радость своим людям, которые, может быть, даже дальние родственники, а не только близкие, может быть, сделать какие-то вот такие молочные подарки, может быть, наладить в этот день отношения с теми, с кем хотели помириться, но не было сил. Может быть, это будет способом подарить свое добро, подарить свой молочный подарок, напомнить об этом празднике, напомнить о том, что это одна семья, даже если, возможно, что-то испорчено. Может быть, использовать для этого праздник. Например, невестки со свехровью у которых не очень хорошие отношения, да. если приготовить молочные блюда какие-нибудь. Да, да. А там, глядишь, все и наладится. Да. То есть смысл какой, да, потенциал этих праздников мы стараемся максимально использовать, чтобы улучшить отношения, улучшить себя и, соответственно, этим уже улучшить небольшой участок мира, который вокруг нас. Ну, я бы, может быть, тем, кто любит уединяться в такие вот периоды времени, именно включение вот этой мощной энергетики этого праздника, потому что однажды проявленная, и каждый год в этот день проявляется эта сила энергетическая. И тем людям, которые любят медитировать, побыть на природе, почувствовать связь. Что Всевышний подарил, сделал этот подарок, вот как-то вот такую медитацию именно на дарование Торы, потому что первое слово "Я Всевышний, Всесильный твой", Анухи, оно говорят наши мудрецы, это аббревиатура. Я душу свою записал, вам принес. Вот как бы вся Тора, все что, вот, это вся душа Всевышнего как бы им записанная и людям переданная. Можно вот так связаться на это, помедитировать. Ну и кто практикует медитацию, у кого есть опыт. Крутая возможность законнектиться. Да, да, такая вещь сильная. Спасибо, Михаил. Так, спасибо, девочки. Итак, давайте посмотрим еще один ролик. Катюш? Прошу одну минутку. Так как этот ролик на YouTube, то э, его достаточно сложно поп сейчас попробовать э, показать в Zoom, но ничего невозможного нет. Надеюсь, что все получится. Uh -huh. Олеся написала, можно попробовать сделать мастер-класс по созданию композиций живых или искусственных цветов. А, такие красивые большие цветы бывают, да, это было бы здорово. Да-да-да, очень красивые цветы. Олеся, мы можем даже поучаствовать в этом мастер-классе, и, и нас можно снять и разместить как раз, те, кто рядом. скажите, пожалуйста, идет ли сейчас хоть какое-то изображение? Изображение на тетради, да. Да, изображение... нормально, да, да, да ну, Все нормально. Застывшая, застывшая, как песочная анимация. Ну да. Угу. Но она не движется. Нет, пока не движется. И сейчас не движется. Не -а. Я уже слышу. Ну, пошел звук? Звук какой-то есть, но отдаленный, а движения нет. Ну, раз, про ты... и я услышала, и все. Я поняла. Давайте тогда попробуем еще раз, просто другим методом. Давайте. Так. А я у Юлии остану... Сейчас вы увидите вообще полностью мой экран. Правильно? Да. Разведите для увеличения, пишет. Пошел ролик, Кать. Все нормально. Но звука нет. Согласна. Звука нет, анимация вроде появилась, звука нет вообще. Звука нет, да, анимация нет. Ну, если он не уйдет, тогда я могу вам скинуть ролик уже в чат. Вот. раз звуков все равно а не слышно. То... Повествуют о, том, о, появился что -то звук еврейскому народу. Мудрецы рассказывают, что даже горы начали спорить между собой, на какой из них произойдет это важное событие. И воскликнула гора Кармен. Я такая красивая и большая. Конечно же, планет сторона на моей вершине. «О чем ты говоришь? Я ведь выше тебя, не на тебе, а на мне евреи получат Тору», отозвалась гора Тобор. «Я выше вас и красивей. Посмотрите, разве есть еще где-то такая красивая гора, как я?» вмешалась гора Башан. Горы продолжали спор, и только гора Синай молчала. И «Я такая низкая и неприглядная», думала она. Понятно, что я не достойна того, чтобы меня Творец избрал местом для вручения святой Торы. Когда Творец услышал их спор, он сказал, «О чем спорите вы, горделивые горы? Не на тебе, гора Башан, не на тебе, гора Кормель, и не на тебе, гора Тобор, а только на скромной горе Синай я дам Тору своему народу». И Творец украсил гору Синай, и в один миг на ней выросли прекрасные цветы и зеленая трава, честь дарования Торы. Близок Творец к тем, у кого приниженное сердце. Он близок к людям скромным, потому что именно такие люди ближе других к истине. Только они согласятся слушать мораль и улучшать себя. А горделивые люди полны чувств собственного величия и слушать не захотят о том, что им есть куда расти. Получилось чудо, и мы увидели и услышали. Мы увидели и услышали, и как раз а, словами этого ролика хочется закончить нашу встречу, да? А, только люди, которые готовы слышать а, другого, а, готовы к саморазвитию и понимают, что нам есть куда расти, да? Мы как раз собрались здесь именно поэтому, потому что мы хотим учиться дальше, развиваться, да? и не стоять на одном месте, и поэтому, будем надеяться, конечно, ТОРы нам не дадут, но какое-то продвижение у нас будет. Хотелось бы сказать вам всем большое спасибо за то, что, понятно, после работы все устали и все прочее, но вы нашли в себе силы и желание поучиться, побыть вместе, поделиться друг с другом опытом, энергией. Вот. Спасибо вам большое за это. До новых встреч! И если есть какие-то вопросы, какие-то идеи еще придут, пожалуйста. У нас есть с вами две площадки для общения: чат и Facebook. Пишите, будем делиться, будем развиваться дальше и расти вместе. Спасибо, Спасибо вам за прекрасный вебинар, за то, что было интересно, здорово, познавательно. Спасибо, девочки. Спасибо. Круто, идея, море. Спасибо. Спасибо, с наступающими праздниками и до связи. Услышимся, увидимся. Да. Лайла Ту. Всего доброго, Лайла Ту. Всего доброго. Используйте месяцы ЯР для исцеления.